Как стать счастливым, как быть счастливым? Привет всем, меня зовут Елена, и это «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Давайте поговорим о счастье, как стать счастливым человеком. И сегодня я для вас подготовила один, но очень простой совет, который вам поможет стать счастливее. Давайте начнем. Фокусируйтесь на том, чего вы хотите, а не на том, что вы должны или обязаны делать. И в этом совете есть два компонента. Первый компонент ⁇ это понять, чего же вам не хватает. Если вы сейчас не чувствуете себя счастливым, значит вам чего-то не хватает, чего-то вам не достает. И очень важный момент ⁇ это понять, что же именно, что же именно вас делает счастливым. Деньги, работа, улучшение здоровья. Может быть, вы хотите больше друзей? И вы можете сказать, Лен, ты знаешь, мне нужно все это. Мне нужны и деньги, и работа, и здоровье, и новые друзья и еще очень много всего. И это правильно, потому что для счастья, как правило, нам нужно очень много вещей. Но давайте выберем из этого огромного-огромного количества то, что вам нужно больше всего именно сейчас, именно в этот момент жизни, чего вам не хватает больше всего. И второй компонент – это фокусироваться на том, чего вам не хватает, в первую очередь, когда вы просыпаетесь утром, а, возможно, вы тот человек, который думает, так, сегодня мне надо сходить сюда, сделать это, сходить обязательно в магазин, купить продукты, позвонить родителям, я им давно не звонила, позвонить подруге, я ей обещала два дня назад, а, зайти туда, и в итоге у вас набирается так много дел, дел, которые вы должны сделать, или вам нужно сделать, или какая-то ваша ответственность, и в конце дня, когда вы приходите домой, вы чувствуете себя усталым, вы просто хотите уже лечь на диван, полежать, посмотреть телевизор и расслабиться. А, поэтому я вам рекомендую не забыть, а, вот именно второй компонент совета, это фокусироваться на том, чего вы хотите. Если, например, вы хотите улучшить отношения в своей жизни, отношения с вашим любимым человеком, то, возможно, проведите 15-20 минут каждое утро вместе за чашечкой кофе. Или, возможно, сделайте себе такую маленькую традицию – пишите небольшую любовную записку вешайте ее на холодильник. Если вы, например, хотите изменить свой образ жизни, если вы, например, хотите не знаю, похудеть или вы, например, хотите а, быть более здоровым человеком, то вместо того, чтобы планировать пойти после работы на 2 часа в спортзал и заниматься, сделайте 15-минутное упражнение, зарядку каждое утро. Или, может быть, вы выделите полчаса каждое утро, чтобы пойти в спортзал и позаниматься. Каждый день уделяйте 15-20 минут а, тому, что сделает вас счастливым. И потом уже все остальные дела, которые у вас есть. Те дела, которые вы должны сделать или ваши обязанности, они никуда не уйдут, вы все равно их будете делать. И поэтому, чтобы оставить время и чтобы понемножку, постепенно менять свою жизнь и делать ее более наполненной, более счастливой, уделяйте каждое утро буквально 15-20 минут тем вещам, которые вы хотите. И тогда ваша жизнь обязательно изменится. Видео о том, как достичь своей цели, как быть счастливым, как построить счастливые отношения, все ссылки будут внизу под этим видео, обязательно посмотрите. Подписывайтесь на мой канал, нажмите на звоночек, чтобы получать уведомления о новых видео. И спасибо за то, что вы смотрели канал «Психологию счастья», где счастье – это смысл жизни.